Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 11 вариант из сборника Ящинга УГЭ. конечно же, 2022 года. Фипишного на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлесон, И давайте посмотрим самое первое задание. В нем необходимо найти корень дробно-рационального уравнения. Достаточно просто, потому что у вас числители дробей одинаковы. Соответственно, для того, чтобы дроби были равны, знаменатели дробей также должны быть одинаковы. То есть получаем простое линейное уравнение, переносим троечку, будет 11. Ну и в таком случае, поделив обе части на 2, получаем уже ответ 5,5. Записали. Во втором... В классе 16 учащихся, среди них два друга Михаил и Андрей. Класс случайным образом разбивается на 4 равные группы. Найдите вероятность того, что Михаил и Андрей окажутся в одной группе. Ну вот смотрите, у вас 16 человек, 4 группы. То есть в одной группе будет по 4 человека. Предполагаем, что Андрей уже находится в какой-то группе. Соответственно, мест в группе остается свободных 3 штуки. А ребят, которые могут занять это место... С учетом того, что их было 16, и Андрей уже вычеркнут, то есть его не считаем, остается 15. Вот вероятность того, что Михаил тоже попадет к Андрею. Записали. Далее в третьем. В треугольнике АБЦ угол С46, АД и БЕБС сектрисы, пересекающиеся в точке О, найдите угол АОБ. Ну вот смотрите. У вас угол А плюс угол Б, с учетом того, что сумма углов в треугольнике 180 градусов. Это 180 минус угол С, то есть минус 46. В данном случае получается 134. Так, но это сумма углов А и Б. Бисектрисы же делит пополам. То есть сумма вот этого угла и вот этого это половинки от углов А и Б. Понятное дело, что мы можем под общий знаменатель занести, то есть угол А плюс угол Б делить на 2. И это будет 134 делить на 2. Сколько там у нас получается? 67. Ну, в таком случае, чтобы найти угол а у Б, достаточно из 180 вычесть эти 67. И получить ответ, который составляет 113. Записали. Дальше. Найдите значение выражения. Что у нас есть? У нас есть разность в показателе степени, поэтому мы можем сразу разложить как частные степени, то есть 4 в первой делить на 4 в степени 2, логарифм 3 по основанию 0,5. Давайте разберемся вот с этим 4 в степени 2, логарифм 3 по основанию 0,5. Наша задача сделать вот здесь, то есть в основании степени и в основании логарифма одинаковые числа. То есть сама по себе четверка это 2 в квадрате. Само по себе 0,5 это 2 в минус 1. По определению логарифма, по свойству логарифма, она вынесется за логарифм, но как обратное число. То есть как 1 делить на минус 1. То есть будет 2, которая была. 1 делить на минус 1. Логарифм. 3, по основанию уже двоечка. То есть мы получаем с вами 2 в квадрате и в степени минус 2 логарифм 3 по основанию 2. Естественно, по свойству степеней вот эти двойки они перемножаются. И у нас остается 2 в степени минус 4 логарифм 3 по основанию 2. Эту минус четверку мы можем занести вот сюда, как степень. То есть это будет 2 в степени... Логарифм от 3 в степени минус 4 по основанию 2. Так как теперь у нас эти числа одинаковые, то на выходе получается просто 3 в минус 4 или 181. Читаем дальше, то есть мы четверку делим на 1,81. То есть, естественно, мы число делим на дробь, дробь перемножается и появляется умножение. По факту надо будет 4 умножить на 81. Это 324. Записали 324. В пятом. Есть кубик. Найдите угол между прямыми DC1 и BD. И ответ дайте в градусах. Так, ну давайте накидаем кубик быстренько какой-нибудь. Раз. Здесь пусть будет так. Так. И вот так. Вот наш кубик. Ну, естественно, надо еще и невидимый, и дорисовать по-хорошему. Введем обозначение. И нарисуем сами прямые. Даже не прямые, нам достаточно отрезков будет. Так, dc1, то есть, это вот этот отрезочек BD. Это, соответственно, вот этот. Давайте достроим треугольник BC1D и посмотрим на него. Из чего он состоит? Каждая из сторон этого треугольника является диагональю грани куба. Так как куб у нас диагонали, о, диагонали грани куба представляют из себя равные квадраты то и диагонали соответственно этих равных квадратов будут одинаковы. То есть треугольник у нас получился равносторонний. Ну а угол в равностороннем треугольнике 60 градусов. Соответственно 60 записали. И глядим, что у нас в шестом. На рисунке изображен график производной функции, определенной на интервале от минус 9 до 6. Найдите количество точек минимума функции от минус 8 до 5. То есть, сразу себе учитываем, что смотреть мы будем отсюда. И Идет сюда. Второй момент. Изображен график производной. У нас точка минимума, когда особенно решали производную. Точка минимума была, когда производная меняет знак с минуса на плюс. То есть на графике в данном случае это будет момент, когда из отрицательной полуоси OY уходит на положительную. То есть это вот эта точка. Вот она. Вот эта точка. Ну и, в принципе, все. То есть на именно промежу... ну, на отрезке от минус 8 до 5 их только две штучки. Вот это была бы у нас точка максимума, вот это была бы точка максимума, потому что с положительной полоси у уходит на отрицательную. Здесь, кстати, тоже была бы точка максимума. Поэтому в ответ запишем 2. Дальше автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением. Скорость V вычисляется по формуле, где l пройденный путь в километрах. Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы проехав 0,8 километров, приобрести скорость 100 километров в час. Ну, в принципе, достаточно просто подставить, то есть 100 равно 2 на 0,8 и на l. Обе части спокойно возводим в квадрат. Получаем 10 тысяч равно 1,6L. В таком случае L это будет 10 тысяч делить на 1,6. Ну и тут можно, в принципе, переворачивать, можно делить столбиком как уже кому удобнее. Так, только не L, конечно же, меня, наверное, сожрут за это. Конечно же, А. Потому что L, кто мы наоборот подставили. Это был бы не я, если бы я в таких мелочах не косячил. Получается 6250 километров в час в квадрате. А как раз его и надо в этом в единицы измерения дать. Многих пугает, что такое большое число. На самом деле вы обычно в метрах в секунду в квадрате находите, особенно в физике. А тут, вот видите, издевнулись над физикой, скажем так. Дальше. Катер в 8 о, часов 40 минут вышел из пункта А в пункт Б, расположенный в 48 километрах от А, пробовав 40 минут в пункте Б, отправился назад в А и в 16.20, точнее, приехал. Надо найти собственную скорость катера, если скорость течения 2 километра в час. Давайте собственную скорость катера мы возьмем как Х километров в час и распишем. Что получается? 48 километров он плыл, ну, грубо говоря, по течению, то есть... Время затраченное будет 48 делить на х плюс 2. Обратно он плыл 48 километров, но уже против течения, значит x минус 2. И суммарное время составляет так. Вот у нас в 8.40 выплыл, в 16.20 приплыл. В данном случае, получается, сколько там? С учетом того, что еще 40 минут он не плавал, то есть мы с вами... Получаем 7 часов 40 минут минус 40 минут. То есть 7 часов на самом деле он плавал. То есть стоянку мы вычитаем, мы не учитываем ее. Ну и в принципе надо решить вот такое вот уравнение. Естественно приводим к общему знаменателю. Так, здесь х плюс 2. Ну и соответственно здесь х плюс 2 на х минус 2. В результате мы получаем с вами 48 x минус 96 плюс 48х плюс 96. И равно все это 7 на х квадрате минус 4. Естественно, взаимоуничтожаются определенные вещи. Получаем 96. Так, правильно же, я считаю, да. Давайте сразу раскрывать: 7х квадрате минус 96х, и получается минус 28 и равно 0. Вот такое вот уравнение. Через четверть дискриминанта его решим. То есть половина 96 это 48. То есть 48 в квадрате. Минус АС. То есть минус 7 на минус 28. Фактически это плюс 7 на 28. То есть получаем 2304 и плюс 196. но ну это 2500 или 50 в квадрате. В таком случае первое значение х так это... Минус b делить на 2, то есть 48 плюс, соответственно, 50 и делить на 7, это 98, делить на 7, то есть 14 километров в час. А x2 будет отрицательной. Скорость при интерпретации нашем условия отрицательной быть не может, потому что у меня есть репетитор по физике, он обычно дергается, когда я говорю, что скорость не может быть отрицательной. Ну, по правильно дергается, скорость это векторная величина, она может быть отрицательная, но при данной интерпретации наша, она не может быть. Поэтому ее не рассматриваем. То есть На физике не ляпните такое, получите ужбан и, соответственно, ну, учитель будет прав. Дальше. На рисунке изображены графики двух линейных функций, которые пересекаются в какой-то точке а нулевое. Надо найти, точнее, а с координатами x нулевой, y нулевое. И, соответственно, необходимо найти х нулевое. Что мы с вами будем делать? Ну, линейная функция, да, вы видите, это y равно kx плюс b. Нам надо решить, сейчас с вами, скорее всего, будет две системы. Или подумать, как не решать две системы. В принципе, касаясь вот этой прямой, ее легко задать. У нас коэффициент B показывает ординату точки пересечения с осью OY. Она пересекает ось y вот здесь. То есть, это точка 0, минус 3. То есть, ордината будет минус 3. При этом мы видим, что коэффициент K это y к x фактически. То есть, вот смотрите, вот отсюда перешли сюда. То есть, ΔX равно единице. И у при этом пришел отсюда вот сюда. То есть дельта у тоже равен единице. То есть коэффициент k будет 1. То есть вот здесь прямая это x минус 3. Теперь касаясь второй прямой. ну В принципе можно также порассуждать легко и просто. У вас дельта ну, x, вот скажем, две клетки. Дельта у одна клетка. Соответственно коэффициент k будет 1 вторая. А вот коэффициент b, то есть 1, 2, 3, 4, 5, это будет, соответственно, 4,5. Опять же, я прекрасно понимаю здесь 4,5. Почему? Именно из-за того, что у нас коэффициент 1,2. Если бы коэффициент был не 1,2, так рассуждать, конечно, было бы тяжелее. Но, в принципе, вы можете всегда решить систему линейных уравнений, с учетом того, что у вас есть координаты вот этой точки, вот этой, то есть подставить. Координаты уравнения прямой и решить систему. Вот, Но в нашем случае получилось две прямые. одна вторая x плюс 4,5, ну или 9, вторых, Ну и соответственно y равно x минус 3. Нам надо ее решить и найти x, чему равно. Что с вами можем сделать? Ну давайте спокойно, например... Вычтем из второго уравнения. Первое, y минус y, естественно, равно 0. x минус 1, 2x это 1, 2x. Ну и минус 3, минус 4,5 это h минус 7,5. И равно это, естественно, 0. В таком случае x, конечно же, будет равен 15. Вот, в принципе, решение для девятого задания. Дальше. В классе 26 учащихся, среди них три подружки Оля, Аня и Юля. Класс случайным образом разбивают на две равные группы, найдите вероятность того, что все три девочки окажутся в одной группе. Но в принципе рассуждения такие же, как были во втором задании данного варианта. То есть 26 на две равные группы, то есть по 13 учащихся в одной группе. Предположим, что Оля сидит уже в группе. Все. Сколько мест остается в этой группе свободных? Естественно, их остается 12. Ну, Ребят, учащихся, там без Оли 25 человек. То есть, 12-25, что Аня попадет в эту же группу. Рассуждаем дальше. То есть, Оля и Аня находятся в группе, в которой было 13 свободных. То есть, остается 11 свободных мест. А ребят, которые учащихся, могут занять эти места. 24 человека. Потому что Олю и Аню мы уже убрали. То есть это вероятность, что Юля тоже попадет в эту группу. А что одновременно и Аня, и Юля за Олей попадут в эту группу. Это будет произведение данных вероятностей. Ну, естественно, здесь сокращается. Получается 11,5 или 0,22. Хорошо. Записали. Дальше. Необходимо найти наименьшее значение функции на отрезке. Естественно, мы находим производную. Производная синуса х это косинус х. Производная минус 6х это минус 6. Причем, заметьте, у нас значение косинуса. Так, давайте запишем. Оно лежит на отрезке от минус 1 до 1. То есть, даже если мы возьмем максимальное значение в единицу и вот сюда подставим, мы в любом случае получим, что производная отрицательная. Раз производная всегда отрицательная, то функция всегда убывает. И наименьшее значение убывающей функции на отрезке будет в конце отрезка, то есть в нуле. Поэтому спокойно подставляем нолик, получаем 4 синус нуля, минус 6 на 0, плюс 7. Ну, В данном случае будет 7, потому что синус нуля это 0, то есть 4 на 0, 0, 6 на 0, опять же 0, остается только семерка. Записали. Дальше, в 12 -м. решите уравнение. Что у нас здесь с вами есть? Фактически, вот здесь формула приведения. π на 2 располагается на вертикальной оси. Поэтому на первый вопрос, который при упрощении формула приведения, а именно, меняется ли функция на кофункцию. То есть, в данном случае, синус на косинус мы башкой по вертикали киваем. Ну, и когда мы башкой по вертикали вообще в миру мы говорим да поэтому да меняется то есть получается 2 косинус квадрат х причем все что вот здесь было написано независимо от знака будет написано и здесь будет написано 100 х значит 100 х окажется дальше вообще второй вопрос при упрощении формулы приведения звучит так а появится ли вот здесь минус на него ответ будет попадание вот, π на 2 минус x. Предполагается, что независимо от того, сколько там x написано, это угол первой четверти. Если вы из π на 2, то есть давайте нарисую, на всякий случай, что словесную информацию, к сожалению, плохо воспринимают. Вот, то есть из π на 2 вы вычтете угол первой четверти, вы попадете сюда. Вот здесь первоначальная функция, то есть синус, она положительная. Поэтому никакой минус бы не появлялся. Но еще есть один нюанс. У вас квадрат. Видите, квадрат, второй вопрос отпадает в любом случае. То есть даже если бы у вас минус появился, бы, то есть, грубо говоря, вы попали в какую-то четверть, где синус отрицательный, при возведении в квадрат он стал бы положительным. То есть второй вопрос не нужен. Ага. Хорошо. И плюс синус 2х. Но опять же, синус 2х мы можем разложить, используя формулу двойного угла синуса. То есть 2 синус x косинус x. Мы видим, у нас появилось 2 косинус х в обоих слагаемых, поэтому мы спокойно его выносим. И у нас получается косинус х плюс синус x равно нулю. Ну что, естественно, произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. То есть либо косинус x, либо синус x плюс косинус х равен нулю. В первом случае мы получаем с вами π на 2 плюс πn, где n принадлежит z. А во втором случае мы спокойно делим обе части на косинус x. Да, указывается условие, что косинус x не равно нулю, а у нас вроде как уже есть уравнение косинус x равно нулю, но оно не имеет отношения ко второму уравнению, поэтому смело можно поделить. То есть если мы поделим синус x плюс косинус х на косинус x, мы получаем тангенс х плюс 1 равно нулю, или тангенс х равно минус единице. И в результате остается π на 2 плюс πn, и, соответственно, минус π на 4 плюс πк, где, соответственно, n и k принадлежат целым числам. Это ответы на пункт А. Теперь пункт Б. С помощью единичной окружности отберем корни на отрезке от 3π до 9π на 2. Спокойненько чертим единичную окружность. Отмечаем данный отрезок. Так, 3π находится вот здесь. 9π на 2 находится вот здесь. Рисуем дугу, на которой мы все будем рассматривать. Дуга, естественно, выглядит вот таким макаром. Отмечаем наши корни. π на 2 плюс πn. Это вот здесь корешочек. И вот здесь корешочек. Естественно, и первый, и второй у нас попадут. Будем искать. Минус π на 4 плюс πk. Это вот здесь корешочек. И симметричный относительно начала координат. Но второй не попадает. То есть мы будем только один рассматривать. Как же их искать? Ну, первое очевидно, мы из 3π идем сюда, то есть к 3π прибавляем π на 2. Это будет 7π на 2. Второй также очевиден. У нас вот здесь будет 4π, соответственно, мы к 4π опять прибавляем π на 2 и получаем 9π на 2. Третий, в принципе, тоже очевиден. Мы из 4π пойдем обратно, то есть вот сюда, и вычтем из 4π вот эту дугу, которая составляет π на 4. То есть 4π минус π на 4. Это, в свою очередь, 15π на 4. Вот два ответа, точнее три ответа, которые будут на пункт B. В 13 задании дана правильная шестиугольная пирамида. Сторона основания у нее двоечка, боковое ребро 8, точка М, середина ребра АВ. Так, давайте нарисуем, что здесь серединка. При этом плоскость у нас альфа перпендикулярна плоскости АВС и содержит точки М и Д. Прямая СС пересекается с плоскостью альфа в точке К. Докажите, что КМ и КД они между собой будут равны. Но рисунок я заранее построил, потому что строить от руки шестиугольную пирамиду на планшете ⁇ это геморрой, чтобы не терять там лишних 5-6 минут. Скажем так. Рисунок получается вот такой. Естественно, процесс построения сейчас мы с вами опишем. То есть первый момент. Плоскость перпендикулярна основанию. То есть мы знаем, что у нас высота... Если мы проведем высоту данной пирамиды SO, например, она тоже перпендикулярна плоскости основания. То есть наша плоскость должна быть параллельно высоте. Однозначно. Ну и давайте это, собственно, записывать. То есть, первый момент. Пусть SO это высота нашей пирамиды. Так, высота. Естественно, падает центр основания, то есть точек пересечения диагоналей, ну, например, АО, АД и БЕ. Так можете себе построить. Но я в данном случае АД и ФЦ рассматривал. И, следовательно, что мы с вами можем сделать? Пусть у нас с вами что-то завис. МД, мы, естественно, их можем соединить, так как одним в одной грани лежат. МД пересекает ОБ. Здесь у меня на рисунке нету, Ну вот давайте достроим. Вот здесь точка N. То есть N. Что мы с вами сделаем? Ну фактически мы можем из N провести какую-то прямую. То есть из N проводим прямую А параллельную SO. Опять же, то есть наша плоскость она должна быть параллельно в высоте SO. Следовательно, так как SO и вот эта наша прямая А будут лежать в плоскости SOB, то эти прямые, то есть SO и наша А, они должны быть параллельны. Если они не параллельны, они пересекутся. У нас все-таки их евклидова геометрия. Если они пересекутся, ну то о какой параллельности плоскости, в которой А лежит и SO, можно говорить. Соответственно, А, например, там пересечет ребро в точке L. У меня не совсем получилось, конечно, вот эта NL, она должна быть параллельна. То есть получаем, что LN она параллельна SO. Ну и соответственно LN там перпендикулярна плоскости основания. Можно записать. Можно, конечно, было по-другому немножко строить, но я решил вот, что пусть будет именно так. Дальше. Пусть у нас МД пересекает нашу БЦ в точке Q. Вот, кстати, появилась вот эта точка. Соответственно, точки Q и L они лежат в одной плоскости СБЦ. Не грани именно СБЦ, а плоскости СБЦ. Соответственно, мы что делаем? Соединяем то есть, эти Q и L. Пусть Q и L пересекают ребро СЦ точки как раз К получается, следовательно, наша плоскость вот эта К, MLKD и есть альфа. То есть процесс построения мы с вами описали. Дальше что? Докажите, что КМ и КД ну равны. Ну все достаточно легко и просто. Пусть у нас это второй момент ОС. Соответственно, пересекает МД в точке H. Естественно, мы с вами получаем, что наша KH это линия пересечения SOC плоскости и нашей альфа, ну или МКД, разница небольшая, никакой. При этом у нас плоскость SOC, она перпендикулярна ABC. Соответственно, и МКД плоскость, ну или Альфа, она перпендикулярна АБЦ. Следовательно, КАЖ у нас тоже будет перпендикулярна АВС. Опять же, если она не будет перпендикулярна АБС, она у нас с СО SO пересечется. Если она с СО SO пересечется, то и плоскость Альфа пересечется с СО, SO, и, соответственно, какой перпендикулярности? быть не может. Ну и в таком случае мы можем говорить о том, что КН это высота треугольника у нас КМД. Только он у меня на рисунке не обозначен. Ну давайте дорисуем. То есть вот здесь проведем МК. Просто очень много линий и так уже можно запутаться по рисунку. Хорошо. Что можно сказать при этом? У нас с вами AB, оно... Параллельно, соответственно, ОС. При этом АО равно ОД. Следовательно, наша маленькая ОАЖ OH, это средняя линия в треугольнике М. Крайне тяжело так медленно все время рассказывать геометрию. Но если я начну еще геометрию быстро рассказывать, то это будет Ахтунг. Ну, раз это средняя линия, то можно говорить о том, что MH будет равно HD. Ну и вот теперь смотрите на ваш треугольник МКД. У вас KM, oh, KH, простите, является высотой и одновременно является медианой. Значит, треугольник КМД он равнобедренный. А раз он у нас равнобедренный, то можно говорить о том, что КМ равно КД. Хорошо. Что у нас там в пункте Б? Пункт А был нелегкий достаточно. Найдите объем пирамиды СДКМ. Так, СД нашел и, соответственно, КМ. То есть нам надо еще и провести МС в данном случае. Ну, естественно, объем пирамиды это у нас что? Что? Одна третья площади основания на высоту. Там будет подобие треугольников большое количество. Ну, собственно, давайте. Единственное, я вот это сейчас все сотру, чтобы можно было смотреть на рисунок и решать. И мы продолжим. Ну, собственно, продолжим. То есть, как я и сказал, объем CDKM, там Это одна третья площади CDM умножить на высоту KH. При этом, что можно сказать. У нас с вами О OH составляет 1 вторую АМ. Ну, это из средней линии выходит. Следовательно, ну даже не следовательно, А м составляет 1 вторую от АБ. Ну а АВ и ОС равны то есть можно сказать, одну вторую от ОС. Следовательно, О, OH, 1,2 вот одно и это 1 четвертая от ОС. Если рассмотреть треугольник SOD, то мы можем найти в принципе SO. Найти ее, естественно, по теореме Пифагора. То есть это SD в квадрате минус OD в квадрате под корешочком. Будет 8 в квадрате минус 2 в квадрате. В общем, это корень из 60 или 2 корня из 15. В таком случае KH будет составлять из подобия треугольников. То есть если у нас OH это 1 четвертая, то С. То HC это 3 четвертых от OC. А треугольник KHC и SOC они подобны. Они оба прямоугольны, У них есть общий угол. Ну и соответственно KH будет составлять также 3 четвертых от KO. Поэтому можно написать о, KO, простите SO 3 четвертых SO. Ну это будет 3 четвертых. От, соответственно, 2 корня из 15, что в свою очередь составляет 3 корня из 15 делить на 2. Все, высоту нашли. Ну а дальше что мы с вами можем сделать? Нам надо понять, какую часть там площади изначального шестиугольника составляет площадь треугольника МЦДС. И мы поймем, все будет легко и просто. Понимать это тоже не тяжело. Давайте пусть вот у нас сторона шестиугольника это А. Мы знаем, что диагональными, которые соединяют противоположные вершины относительно центра шестиугольника, они разбивают на 6 равносторонних треугольников то есть вот AOF, FOE, EOD. DOC и BOC они будут 6 равносторонних равных треугольников. Соответственно, мы берем сторону шестиугольника за А. Тогда площадь треугольника, там, например, AOB там это половина произведения двух его сторон. То есть, а на а на синус угла между ними, то есть на синус 60. То есть, корень из 3 на 2, это там а в квадрате корней из 3 на 4. Значит, площадь шестиугольника изначального за s возьмем. Это у нас... Даже давайте не площадь шестиугольника, а вот, например, у б этого же треугольник У нас же сторона а равна 2 то есть это будет 4 корня из 3 на 4. Корень из 3. Так будет, думаю, проще. Теперь давайте посмотрим на площадь треугольника АМД. Это будет 1 /2 от, соответственно, АД у нас это 2А. Так, 2А. ААМ это А на 2. Ну, опять же, угол 60 градусов, то есть на корень из 3 на 2. То есть получается корень из 3А квадрат на 4. Ну, в принципе, те же самые корень из трех выходят. Ну, или С просто. S б Дальше. МБС посмотрим. Площадь МБС. То есть это одна, вторая. M, B. То есть, это А на 2. На БС, то есть на А. Ну и на синус Б. Это синус 120, а синус 120 синус 60, они одинаковые. То есть, корень из трех. На 2. В данном случае у нас получается А квадрат корней из 3 на 8. То есть это будет корень из 3 на 2. Ну или САУБ на 2. Ну а теперь самый момент. У нас площадь ABCD а, это 3 S AUB. То есть SABCD а, это 3 SAUB. Следовательно, площадь нашего МСД. Это будет 3 SUB. Ауб минус САУБ минус САУБ делить на 2. То есть фактически 3 вторых САУБ. То есть 3 корня из 3 делить на 2. Ну и в таком случае объем нашей СДКМ это будет 1 третье на 3 корня из 15 делить там, на сколько на 2. И на 3 корня из 3. Делить на 2. Ну, в данном случае, если немножко упросить, там 3 получается корня из 45 на 4. Ну или стройку вынести, это 9 корней из 5 на 4. Вот такое вот задание. Достаточно большое. Не столько сложное, сколько большое именно. Дальше. Решите неравенство. Хорошо. Какие моменты здесь следует учитывать? Во-первых, сразу мы... Вспомним, что 4х в квадрате минус 12х плюс 9 это явно полный квадрат. 2х минус 3. Второй момент. Что логарифм 3 минус 2х по основанию 64 можно представить через логарифм по основанию 2. То есть это логарифм 3 минус 2х. 64 это у нас 2 в 6. То есть шестерка вынесется, будет 1 шестая. Логарифм 3 минус 2х по основанию 2. И третий момент. Вот этот логарифм нашего 4х в квадрате минус 12х плюс 9 по основанию 2. Мы с вами представляем как логарифм 2х минус 3 в квадрате по основанию 2. Этот квадрат выносим. И тогда... У нас с вами остается, когда мы четную степень выносим и под знак логарифма, ну соответственно у нас модуль остается выражение, это очень важно. Вот это, скажем так, дополнительные преобразования, которые надо сделать. Ну мы их сделали, что у нас получается? Получается x в квадрате делить на 6. То есть мы пока сделали равносильные преобразования, то есть мы никакие корни там не потеряли, решение ничего там не убавили. Минус логарифм модуль. 2х-3. Так, здесь у нас стоит двоечка по основанию 2 и больше либо равно 0. Теперь давайте смотреть на наше неравенство. Дело в том, что у нас решение неравенства определяется при условии, что 3 минус 2х будет строго больше нуля. Но вот при этом условии подмодульное выражение строго отрицательное. Соответственно, если оно строго отрицательное, то модуль мы можем раскрыть только с единым знаком. То есть, поменяв знаки. То есть, соответственно, мы получаем вот такую систему: логарифм 3 минус 2х по основанию 2 минус 2, логарифм 3 минус 2х по основанию 2, и все это хозяйство больше либо равно нулю. Получается вот такая система. Хорошо, решаем эту систему. Ну, в первом случае все в принципе очевидно, х там строго меньше, чем полутора. Во втором случае логарифм мы с вами выносим как общий множитель, остается x квадрате делить на 6 и минус 2, и все это хозяйство больше либо равно 0. Дальше мы можем логарифм равносильно заменить, с учетом того, что фактически у нас при значении, при которых решение определяется, указаны вот эти, что x меньше 1,5. Мы можем заменить как подлогарифмируемая функция минус 1 и основание минус 1. То есть мы можем написать 3 минус 2x минус 1, 2 минус 1. Опять же, это можно написать, потому что логарифм является множителем, а справа находится 0. Вот это очень важное условие для того, чтобы таким хозяйством заниматься. Ну и здесь давайте шестерку вынесем, то есть напишем x квадрате минус 12, чтобы можно было разложить. Дальше, что у нас происходит? Ну, в принципе, я вот, например, не сторонник работать с отрицательным коэффициентом при переменной, поэтому я обе части нашего неравенства сразу умножу на минус 1, что у нас там получается? 2 минус -2, 2x даже не на минус 1. Я поделю на минус 2. То есть получается в таком случае x минус 1. 2 минус 1 забываем, оно нам не нужно. И x минус корень из 12, x плюс корень из 12. Это я раскрыл. x квадрате минус 12 по формуле сокращенного умножения разность квадрата. Знак неравенства не забываем поменять, потому что мы делили на отрицательное число. И x меньше полутора. Ну все, дальше метод интервалов. То есть у нас с вами есть корень из 12 где-то здесь, у нас есть с вами единица где-то здесь, у нас есть с вами минус корень из 12. Коэффициенты при х положительные, поэтому крайний правый будет плюс, ну, потому что мы положительные перемножаем, будет плюс. Дальше чередование, и нам необходимо минус, то есть вот эта часть и вот эта. Но не забываем, что у нас еще есть полтора. И, соответственно, ищем пересечение. А пересечение будет от минус бесконечности до минус корень из 12. Ну и, соответственно, от единицы до полутора. Вот, в принципе, решение для данного задания. Давайте глянем, что есть дальше. В июне 2022 взять кредит планируется на 5 лет в 1050 тысяч. Так, в январе долг на 10% возрастает, с февраля по июнь каждого года выплачивается одним платежом часть долга. Так, в июле трех лет у нас долг остается равным, а потом в два года выплаты одинаковые, соответственно, долг выплачивается полностью. При этом необходимо найти, насколько рублей последняя выплата больше, Первой выплаты. Ну, в принципе, давайте мы рассмотрим вот именно вот эту часть. Нас она пока интересует. То есть, фактически у нас есть долг на 2026 год. Это вот 1050 тысяч. И мы двумя равными платежами его гасим. То есть Ведем обозначение. То есть S это 1050 тысяч рублей. X это 1000 рублей. Соответственно, платеж, который в последние два года был. Он одинаковый. И распишем. Вот смотрите, 2026 год. У вас есть долг S. На него начисляется процент, а давайте, кстати, да, еще дополнительно, то есть R это 10%, и единица плюс R на 100, это, соответственно, число K. На него начисляется процент, то есть к S прибавляется SR на 100, то есть мы можем сразу написать, что вот такая сумма у вас будет после начисления процентов. И вы делаете выплату, то есть из этой суммы вычитается X. Естественно, эта сумма перекочевывает на следующий год. На нее уже начисляется процент. То есть мы увидим, что начисление процента, а, то есть сумма с учетом начисленного процента это фактически сумма, умноженная на k. Поэтому мы можем вот так написать. И делается еще один платеж. Опять x. И когда мы его сделали, у нас ничего банку мы не должны. Вот фактически как уравнение это получается. Ну Соответственно, что там у нас? Подставим s на 1,1 в квадрате. ну Потому что здесь 1 плюс 10 сотых. Минус, соответственно, 1,1 на x. Минус x равно нулю. Естественно, как бы x найти не тяжело. Это 1,1 квадрат s делить на 2,1. То есть, фактически, 1050 на... 11 на 1,1 и делить на 21. Я на 10 умножил числитель и знаменатель, чтобы считать было попроще. Посчитайте, здесь будет 650 тысяч рублей. Все. Это последний платеж. А первый это 10%, которые нам начислили за год от вот этого числа. То есть это давайте подпишем вычисление последнего платежа. А первый самый у нас был соответственно, 0,1 от... Десяти тысяч 50 тысяч. Вот так вот звучит криво. Ну, соответственно, это 105 тысяч рублей. Тогда разница между ними 605 минус 105 500 тысяч рублей. Вот наш ответ. Хорошо. Глянем дальше. Дальше две окружности пересекаются внутренним образом в точке С. Вершины А и Б равнобедренного прямоугольного треугольника А, Б, с, с прямым углом С лежат на меньшей и большей окружности соответственно. Прямая А, с вторично пересекает большую окружность в точке Е. Прямая Б, С вторично пересекает в точке Д. Докажите, что прямые А, Д и Б, е параллельны. Геморрой. Ненавижу окружности. Сейчас я нарисую рисунок и будем думать, как решать. Ну вот, в принципе, рисунок готов. Вам не умер художник, так и не родившись, как говорится. И давайте разбираться. Пусть у нас с вами ну, LC это общая касательное для данных окружностей. Через точку C, конечно же, естественно. Что получается? У нас угол LCD он будет равен углу LCB будет равен углу соответственно, САД и он будет равен углу СЕБ. Почему так получается на самом деле? Но LCD, то есть вот этот угол, равен углу CAD элементарно потому, что фактически угол LCD это угол между хордой CD и касательной LC для малой окружности. А вот такой угол он рассматривается как вписанный на ту же дугу, которая отсекает хорда. Вот наша хорда CD дугу DC отсекает и на нее опирается вписанный угол CAD. Поэтому величина LCD и CAD, она одинаковая, это свойство. Ну, естественно, для второй окружности большой смотрим, получаем LCB, как бы C и EB абсолютно по такому же свойству равны, а так как там продолжение друг друга стороны является, вот вам и выходит вот это равенство. Ну, а из равенства нам достаточно сказать, что угол CAD и CEB являются фактически соответственными при прямых... АД и ЕБ и секущий СЕ. Ну, в таком случае вот у вас АД параллельно БЕ. Причем, кстати, это радиусы будут. Ой, эти радиусы, сказал, конечно, диаметры. Диаметры они будут почему? Угол С прямой и, соответственно, прямой угол он опирается на диаметр. То есть это надо тоже понимать, что АД и ЕБ это диаметры соответствующих окружностей. В таком случае, что у нас есть? У нас есть радиусы 3 и 4, поэтому мы можем смело с вами сказать, что AD равно, так, давайте допишем, AD равно 6, ну и, соответственно, BE равно 8. Понятно, что треугольники, данные прямоугольные, подобны, но опять же, они оба прямоугольные, у них уже равные углы мы нашли, все, подобие есть. Следовательно, АС относится к СЕ так же, как 6 к 8, ну или там 3 к 4. Мы можем сделать введение, ну, например, ну, там, я не знаю, СБ так же, как и, соответственно, АС, то есть СБ так же как и АС, они пусть будут равны XU. Да, я только немножко не достроил, давайте дострою, чтобы понимали, какой треугольник изначально равнобедренный. В таком случае мы можем также сказать, что CE, соответственно, это у нас 4x делить на 3. Тогда, если рассмотреть треугольник CBE, мы для него, естественно, можем расписать теорему Пифагора. То есть x в квадрате плюс 4x делить на 3 в квадрате равно так, CBE, да, 8 в квадрате, то есть вот так вот. Отсюда получается, что 25 х в квадрате на 9 это 8 в квадрате. Ну и в принципе х квадрате нехитрыми малипуляциями вычисляется как 24 к 5 и в квадрате. То есть 4,8. Вот в принципе все решение для данного задания. Хорошо. Давайте глянем 17 у нас. Значение А надо найти, при каждом из которых система имеет ровно два различных решения. Но немножко систему мы с вами упростим. То есть обе части спокойно в квадрат в первом возводим. То есть 16 минус у квадрате равно 16 минус а квадрат и х квадрат. Но при этом учитываем, что 16 минус у квадрате должно быть больше либо равно нулю. Система появляется. Во втором случае до полных квадратов будем доводить, то есть здесь прибавим 16, здесь соответственно прибавим 4, но так как мы 16, 4 прибавили, то есть 20, мы 20 вычтем и перенесем ее в правую часть. Фактически вот такая, ну в принципе, кстати, системку можно продлить на все. В первом случае 16, 16 уничтожается, на минус 1 умножаем. И получаем y квадрат равно Ах квадрат. Ну, в данном случае тогда y равно x и, соответственно, y равно там минус А совокупность. При этом у нас y должен быть, соответственно, на промежутке на отрезке от минус 4 до 4. Единственное, ну, эксперты, скажите, по-моему, вот так писать нежелательно. То есть именно отрезком в системе. Ну, не знаю. С моей точки зрения, разницы никакой. То есть лучше так, чем вообще никак. А насколько правильно. То есть, если вы неравенство, вы напишите, вообще вам никто ничего не скажет, и по барабану будет. Корень из 20 в квадрате. Все, то есть мы окружность с вами выделили. И, в принципе, все. То есть, здесь будет знак системы. Ну, давайте нарисуем, посмотрим, что у нас с вами получается. Так, наша, наша, наша. Единственный момент у нас окружность-то будет с координатой 4. Ну ладно, бог с ним. Нарисуем, я думаю, все поместится и ничего страшного не случится. Так, окружность с центром в точке 4,2. То есть вот здесь у нас 4, вот здесь у нас 2. И радиусом корень из 20. Ну, Корень из 20 это вот, в принципе те же самые 4 плюс 2. То есть фактически вот здесь у вас корень из 20 будет. То есть 4 клетки, 2 клетки, 4 клетки, 2 клетки, корень из 20... Вот здесь будет потом, вот здесь будет соответственно, вот здесь будет на пересечении. Оп, в центре будет. И вот так у вас пойдет ваша окружность. То есть ну, приблизительно она будет выглядеть вот так. Насколько мне помогают, точнее помогают, позволяют нарисовать мои не совсем художественные навыки. Вот наша окружность. Теперь, что такое y равно x? То это семейство прямых, которые проходят через, соответственно, начало координат, ну и минус x, она симметрична относительно оси y. То есть это такая а, загогулина, то есть грубо говоря, вот уйдет у вас раз прямая, ну и вторая ей, соответственно, вот так пойдет. Вот это надо учитывать. Так, давайте сотрем. При этом не забываем, что у нас идет ограничение по у от минус 4 до 4. То есть вот у нас здесь есть с вами четверка, есть у вас раз, два, там... Ну, минус 4 нас не будет никак касаться, потому что по у у нас идет вот здесь. То есть мы, грубо говоря, проводим прямые вот здесь и вот здесь. И рассматриваем только ту часть окружности, то есть вот эту часть, которая... Попадает. То есть мы именно на ней будем искать решение. То есть то, что будет прямая пересекать выше, дело вот там черненькое, это нас не волнует. Это не является решением, потому что оно под систему никак не попадает. Вот. Естественно, давайте сотрем. Так, это уберем, это уберем. Ну и как-нибудь для себя, может, действительно выделим часть окружности, которая нам будет необходима. Вот она выходит, вот такая вот загогулина. Теперь имеет ровно два различных решения, в чем смысл? Вот мы, например, для себя посмотрим, вот провели прямую, она пересекла однозначно вот здесь, вот мы перевели вторую там прямую, она могла пересечь, ну грубо говоря, там здесь, при этом будет ли два решения, то есть может быть, может, нет, может три решения, может она еще где-то здесь пересечет. Поэтому мы сначала будем рассматривать правую прямую. Как ее рассмотреть? Ну, естественно, она будет иметь две точки пересечения, когда? Когда она пересечет вот до этой, соответственно, точки. То есть вот это ее граница. То есть если она будет где-то вот здесь ниже пересекать, то она получает две точки пересечения. Как только она выйдет выше... Вот этой точке. Соответственно, мы получим где-то точку пересечения вот здесь, но она не будет являться решением. И рассматриваться будет только точка в начале координат. Поэтому это первый момент, который следует учитывать. То есть до этой точки, а у этой точки координаты 8 и 4, мы можем с вами что-то там рассматривать. Причем как рассматривать? Мы не забываем, что у нас то тут такая же прямая идет абсолютно, а она будет тоже иметь две точки пересечения. То есть, фактически мы получаем первую точку, вторую точку и третью. А нам надо именно два значения. То есть, мы можем теперь наоборот сказать, что вот на вот этом диапазоне у нас всегда с вами три точки пересечения, и нас этот момент не устраивает. А этот диапазон у нас, ну как, у нас k находится элементарно, это дельта y, дельта x, сам по себе. То есть, у нас 4 к 8, 1, вторая. То есть, если... Модуль а меньше либо равен 1 и 2. Почему модуль? Потому что у нас там а и минус а. Они, как я говорил, они симметричны относительно оси у, поэтому модуль получается. То мы имеем три точки пересечения. То есть три решения. Нас не устраивает. При этом момент еще тут тоже есть маленький нюанс. Если а не равно нулю. Вообще а равное нулю, именно из-за того, что оно идет вот здесь коэффициентом, надо рассматривать всегда отдельно. Его надо посмотреть, подставить, а вдруг там получится две. Но ну, мы это, естественно, сделаем. Но тут тоже есть момент какой. То есть мы это посмотрели, хорошо, мы это исключили. Второй момент, который надо отдельно посмотреть. Вот эта прямая, которая здесь идет, минус x, она может являться касательной. То есть будет всего одно решение. То есть не две точки пересечения окружности, а именно одна. Давайте найдем этот момент. То есть именно найдем... Так, Альза чем то высветился... Найдем именно когда касательное. Когда касается. Касается. А в там точки 00 наши. Ну, как найти? Элементарно мы с вами подставляем. У нас же есть уравнение. То есть y равно там ax. Мы, соответственно, можем подставить. То есть x минус 4 в квадрате плюс ax минус 2 равно 20. То есть раскрыть скобки, привести подобные. Если вы все это хозяйство сделаете, то есть х в квадрате минус 8х плюс 16 плюс а квадрат х квадрат минус 4ax плюс 4 минус 20 равно 0, вы получите. Соответственно, это, это взаимоуничтожается. Х в квадрате мы с вами группируем. 1 плюс а квадрат. Дальше x группируем. То есть минус x вынесли. 8 плюс 4а. x опять же можно вынести. Получается x1 плюс a2, а квадрат. Минус так 8 плюс 4а. И это равно нулю. Следовательно, у нас x равно нулю. И x равно 8 плюс 4а. Делить на единицу плюс а квадрат. Ну а нам с вами необходима точка касания как раз 0,0. Поэтому вот эту штучку мы уравниваем к нулю. То есть 8 плюс 4а на 1 плюс а квадрат равно нулю. Понятно отсюда, что а будет равно в данном случае минус 2. То есть прямая вида y равно минус 2х она именно касается. Следовательно, что у нас с вами получается? Но понятно, что если мы проведем тут такую же, у нас вот эта точка не попадает, грубо говоря, в условия нахождения решения. И мы по факту будем получать с вами только одно значение, именно вот это 0,0. И тогда нас этот момент устраивать не будет, потому что нам надо два решения. Давайте сотру, чтобы было понятно, что слишком много прямых становится, ну, тяжеловато рассматривать. То есть, как я и сказал, какой момент учитывать. То есть, как только у вас минус 2х, у вас одна точка. Если по модулю меньше двойки будет, то есть, например, минус 1,5х, то вы уже будете иметь две точки пересечения. При этом до момента минус 1 вторая х, то есть вот до вот этого момента, когда у нас вот здесь тоже будет появляться точка, мы будем иметь два решения. Условно, еще раз на примере, чтобы закрепить, грубо говоря. Вот у вас, так, это, это, это сотрем, это, это сотрем, много всего стирать приходится. То есть вот идет, предположим, минус 1,5х. Вот она имеет раз точку пересечения, два точку пересечения, а здесь минус 1,5х. Имеет раз точку пересечения, а вторая не входит. И по результату мы имеем два решения. То есть мы можем сказать, что если А принадлежит, единственный момент по модулю, конечно, от 1, 2 до 2, то мы имеем два решения. Так, два решения. При этом, если... А у нас будет по модулю больше двух. Тоже два решения. Почему так? А потому что у нас уже вот так прямая пойдет. То есть у нас вот это второе решение будет появляться. Но опять же с этой стороны всего одно. Так, два решения тоже. Надеюсь, вы поняли смысл пересечения. И как я сказал, нам надо отдельно рассмотреть А равно нулю. То есть если А равно нулю... По факту, если А равно нулю, то мы получаем Y равно 0 прямую. А Y равно 0 это прямая у нас. Вот она. Это ось ОХ. И как раз тоже два решения. То есть это тоже является ответом. Поэтому в ответ мы записываем, А принадлежит от минус бесконечности до минус 2. Это вот отсюда получается. Дальше. От минус 2 до минус 1 второй. Это вот эта часть модуля. Отдельно нолик. Дальше от 1, 2 до 2, это опять же вот эта часть. И от 2 до плюс бесконечности. Это вот отсюда. Вот такое вот у нас решение. Давайте глянем дальше. На доске было написано несколько различных натуральных чисел. Эти числа разбили на три группы, в каждое у нас из которых оказалось хотя бы одно число. К каждому числу из первой группы переписали справа цифру 3, к каждому из второй цифру 7, третью без изменения. Могла ли сумма увеличиться в 8? В 17 наибольшее число могла увеличиться. Сумма надо найти. Тут вот момент. Вот смотрите. Было у вас число 7. Предположим, в первой группе переписали к нему справа цифру 3. То есть 73. Во сколько раз увеличилось данное число? Давайте даже не так. Было число 3, стало... 33. То есть что произошло? У вас была сумма 10, стала сумма 106. Из чего она складывается? Она фактически складывается из того, что мы вот эту десятку увеличили в 10 раз. То есть, то есть если я за а возьму, то есть это будет 10а. И шестерки — это фактически количество троек, равное количеству Чисел. То есть, если мы вот это количество чисел возьмем там, за m, то у нас плюс 3m. Вот так меняется сумма. Это важный момент понимать. Ну и давайте, собственно, распишем основные условия. Пусть у нас в первой группе, соответственно, m чисел с суммой а. Как я говорил, с суммой а. Во второй, соответственно, n чисел с суммой какой-нибудь B. Ну а в третий можем написать там Z чисел с суммой, я не знаю, какой. Угадайте с трех раз, если A, B использовали, да, C, конечно же. Тогда что мы получаем для пункта А. То есть у нас сумма увеличивается в 10 раз, прибавляется 3 умноженное на количество чисел. Это новая сумма первой группы. То же самое со второй. 10b плюс 3n. Ну и соответственно тут еще у нас c -шка. Как была, так и осталась. И это должно равняться 8a плюс b плюс c. Естественно, такие вещи, там, как a плюс b плюс c у нас обязательно. Там, и а, и b, и c это числа натуральные. m, n. И z это числа больше либо равные, и натурально. натуральные. Это мы у себя в голове держим. Раскрываем скобки переносим а, все в левую часть, например. Получается 2 а плюс 3m плюс 2b плюс 3n плюс c. Нет, что-то как-то c. А, ну естественно, я немножко туповатый. Никому не рассказывайте. Тяжело начинает записывать после длительного промежутка времени. Естественно, там же 7. У нас же семерку прибавляет. Я немножко запамятовал. Ну и здесь, соответственно, минус 7. Минус 7 c Равно нулю. Ладно, вот такая вот у нас загогулина получается. Давайте посмотрим просто. Пункт обычно решается банальной подстановкой. То есть пусть у нас чисел. То есть... М равно n, равно z по одному числу. Что тогда получается? Получается, что 2а плюс 2b минус 7c что у нас там равно минус 10. Соответственно, b будет равно, например, 7c делить на 2, минус 5 и минус а. То есть, понятное дело, в таком случае мы можем... Поподставлять, например, пусть а равно единице. То есть у нас в первой группе число 1 и находится. В таком случае b будет равно 7c делить на 2 минус 6. Ну и в таком случае там, давайте c равно 2. Так, только минус не 6, конечно, а минус да, 6. Все верно. c равно 2, соответственно, b будет равно Единицы. Не подходит, потому что у нас числа разные, соответственно сумма в группах должна быть разная. Ну, окей, давайте возьмем c равное 4. Что у нас там выходит? 14 минус 6, b равно 8. Вот это у нас уже подходит. То есть у нас первая группа число 1, вторая группа число 8. И третья группа, число получается 4. Проверим, правильно ли у нас все получилось. 1 плюс 8 плюс 4 равно 13. Теперь мы прибавляем то есть 13 плюс 87 плюс 4. То есть это у нас 104. 13 умножить на 8, там же 8 разложен да, 8, это 104. Все, выполнилось. То есть, да, такой вариант возможен. Вполне, вот мы его прям привели. Теперь давайте посмотрим пункт B. Там нам необходимо в 17 раз. Ну, смысл такой же. 10А плюс 3М плюс 10Б плюс 7Н плюс С и равно это 17 уже на а плюс b плюс c но тут нехитрыми манипуляциями мы получаем что 3м плюс 7n должно быть равно 7a плюс 7b плюс 16c вот тут какой момент дело в том что сумма натуральных чисел она всегда будет больше либо равна количеству натуральных чисел ну понятно то есть если у вас Одно число, там, например, двойка, то и сумма двойкой, вот они равны. Но как только у вас становится два числа, например, 1 и 2, то сумма уже 3, она будет больше однозначно. То есть у нас получается сразу с ходу можно сказать, что 3м меньше либо равно, чем 3a, 7n меньше либо равно, чем 7b. То есть 3m плюс 7n меньше либо равно, чем 3a. Плюс 7b, а у вас 7 а, еще и 16c, а так как числа натуральные, все это числа больше нуля, то, соответственно, равенство такое просто невозможно. Поэтому нет, такого быть не может. Хорошо. Ну и, собственно, пункт В. Какое наибольшее число раз могла увеличиться сумма? Ну, хорошо. Пусть k — это наибольшее число, раз. То есть, наибольшее число раз. Естественно, такая же загогулина, то есть, как в предыдущем. 10a плюс 3m там, равно ka плюс b плюс c. То есть k у нас будет равно 10a плюс 3m, 10b плюс 7n плюс c делить на а плюс B плюс c но ну, естественно можно тут обе части поделить на а плюс oh, числитель знаменатель там даже не числитель знаменатель, знаменатель. числитель поделить на знаменатель выделить то есть целую часть если вы выделите получите 10 плюс 3м плюс 7 n минус 9c ну и здесь соответственно а плюс b плюс c и тут надо немножко порассуждать посмотреть именно на правую часть нашей нашего равенства и а даже не сам не саму правую часть, а именно дробь, которая получилась в правой части. То есть нам надо, чтобы к было максимально возможным, чтобы оно было максимально возможным. Естественно, числитель данной дроби должен быть максимально возможным, знаменатель минимально возможным. При этом цешка у нас вычитается, то есть логично, чтобы числитель был максимально возможным, то c должно быть вообще минимально возможным. Ну, стремиться к этому и мк должна быть минимально возможным. Почему? Смотрите, здесь 3m, а здесь 7n. То есть к чему это? Понятно, что 7n дает больший прирост, с учетом того, что m и n это количество чисел, чем 3m. То есть мы, наши числа изначально, там, 10 чисел, попытаемся, например, распределить так, чтобы в первую и в третью группу попали минимально возможные минимально возможное количество чисел, а во вторую группу максимально возможной. И тогда этот дробь станет максимально возможной. То есть, а дальше начинаем рассматривать. То есть, если у нас c равно m, там, равно единице, то кашка тогда получается 10, соответственно, плюс 7n минус 6, ну и тут a плюс b плюс 1. Ну и тут уже начинается момент какой. Нам, как я говорил, знаменатель-то тоже надо как-то минимизировать. То есть а плюс b плюс 1 должно быть минимально возможным, чтобы дробь была максимально возможна. А минимально возможная сумма натуральных чисел это сумма последовательность натуральных чисел. То есть в данном случае у нас выходит это сумма арифметической прогрессии n плюс 2 первых. Натуральных числа. Натуральных числа. Почему n плюс 2 первых? Ну, потому что, как я и говорил, у нас с вами элементарная вещь. В том, что чисел у нас во второй группе максимально возможные, а в первой и, соответственно, в третьей минимальное. То есть по одному числу. Ну и соответственно, если во второй группе у нас n чисел, то всего n плюс 2 чисел. Ну, вот такое вот рассуждение. Давайте посчитаем, то есть а плюс b плюс 1. Это будет сумма натуральных, как я говорил, последовательных чисел. То есть вспоминаем, как у нас сумма n первых находится в арифметической. Это первый член плюс последний. То есть первый член плюс последний. Причем так как мы берем последовательность натуральных чисел от единицы, то само число n плюс 2 и количество чисел такое же одинаково будет. То есть, если мы берем, например, число 8, то количество чисел тоже будет 8. Поэтому я так смело n плюс 2 подставляю, а не ищу его. То есть, делить на 2 и умножить на n плюс 2. То есть, ну, в данном случае у нас получается n плюс 2, n плюс 3 и делить на 2. То есть, мы получаем с вами, что k равно 10 плюс... Соответственно, ну, мы подставляем просто вот в это место наше то, что мы выразили эту сумму. И в таком случае получается 2 на 7n минус 6 на n плюс 2 на n плюс 3. Хорошо. И нам необходимо найти максимальную возможность. В принципе, функции мы получили. Дальше начинается сплошная производная. То есть производная будет равна. Что там? 14. На n плюс 2, n плюс 3, дальше минус 2 на 7n минус 6 на производную нашего числителя. То есть там, 2n плюс 5, по-моему, получается. Да, 2n плюс 5 и n плюс 2, n плюс 3. Еще это хозяйство в квадрате. Ну, естественно, приравниваем к нулю. Все арифметические операции... Приравнивание к нулю не хочу. То есть мы получаем минус 7n квадрате плюс 12n плюс 72. Это у нас знаменатель. Просто числитель, о, числитель простите, знаменатель у нас положительный. То есть на знаки производным не будет влиять. Про него забыли, как страшный сон. Единственное, ну да, при решении я все-таки делаю коэффициент положительный. Но мы помним, что там число с коэффициентом минус 7. Это очень важно. То есть... Находим дискриминантом на 4. Кому удобно, сам дискриминант находите. разница вообще никакой для решения. 504 это 540. Соответственно, n первое, второе это 6 плюс минус 540 делить на 7. При этом мы учитываем с вами, что корень из 540 он лежит в промежутке от 23. Потому что корень, 23 это корень из, 5, простите, корень из 23, 23 в квадрате ⁇ это 529. То есть корень из 529 ⁇ это 23, но ну у нас 540. И 20, 24 выговорил. Следовательно, вот это, например, 6 плюс корень из 540 делить на 7, у нас лежит в промежутке от 6 плюс 23 делить на 7. До 6 плюс 24 делить на 7. То есть фактически между 4 целыми 1 седьмой и 4 целыми двумя седьмыми. Аналогичным образом мы с вами смотрим... В принципе, хотя нет, не смотрим, потому что 6 минус корень из 540, 540 число отрицательное. n это натуральное, мы его даже не рассматриваем. То есть, поэтому мы сразу рисуем n. -ку. Вот здесь мы с вами пишем 6 минус корень из 540 делить на 7 и забиваем на него. Здесь пишем 6 плюс корень из 540 делить на 7. И помним, что оно чуть больше 4. По знакам, по производной, то есть я напоминаю, что у нас все-таки стоял здесь минус, будет минус, плюс, минус. И вот она наша точка максимума. То есть в ней у нас и будет максимально возможное значение. Поэтому, ну, так как вот это число все-таки не целое, 4,1 и 4,2, то мы берем граничные значения от него, то есть четверку и пятерку. Потому что у нас может быть как в четверке, так и в пятерке наибольшее значение. Подставляем четверку. Получается 10 там, плюс 2. Что у нас там было? -то? 7n. Ага. 28 минус 6 на 6 на 7. То есть это будет 11 1 двадцать Ну или там, 232 первых. Если мы подставим пятерку, мы получим 10 плюс 2 на 35 минус 6. Ну а здесь уже будет 7 на 8 что в свою очередь это 309,28 или 11,128. Ну, понятно, что 1,21 больше, чем 1,28. И, соответственно, наибольшее возможное значение к это 232 на 21 вот такое вот решение надеюсь вы его поняли постарался максимально понятно и доступно объяснить если вы до сюда досмотрели вы молодцы я этому безумно рад ну собственно не забывайте про лайки про подписку рассказывайте друзьям о канале к сожалению монетизацию отключили на данный момент на канале Точнее, не саму монетизацию, там какие-то копейки, кто через VPN, видимо, смотрит, приходят. А все-таки монетизация, это был определенный положительный момент моей деятельности. Ну ладно, бог бы с ним. Рад, что посмотрели. До новых встреч, дорогие друзья.